Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я хочу продолжать делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре инвестиционная платформа по заработку криптомонеты Трон называется Трон три восьмерки. Стартовал вчера девятнадцатого. Января сегодня 20-е. Регистрация наипростейшая. И мы два раза пароль нажимаем на зеленую вкладочку «Зарегистрироваться». Не забываем о том, что это инвестиционная платформа. И все, что связано с инвестициями в интернете, всегда риск. И попадаем на домашнюю страничку. Значит, что нужно сделать? Идем в аккаунт. Вот здесь вкладочка «Вывод». Когда вы кликаете «Вывод», кликните, у вас здесь появится окошко «Нужно ввести шестизначный пин-код». Выводите шестизначный пин-код. Обязательно запомнить, так как он нужно будет при выводе монет. Далее, после того, как ввели пин-код, вот здесь у вас нужно будет прописать адрес кошелька, куда выводить монеты. Вот он у меня прописан. После чего нужно сделать депозит. Минимальный депозит здесь 30 монет. Значит, вот здесь трансфер, то базик. Прописываете сумму. Я у меня сделан депозит, просто вам покажу. Далее Next. И вам дается адрес кошелька, куда нужно перевести монету. Вот сюда кликаете. Адрес скопирован. После того, как монетки, 30 монет перевели, кликайте на зеленую вкладочку, то, что пополнились. Все. И после чего монету вот они как бы... Капают на баланс. После депозита, через 24 часа, вот сюда внизу, Home, вот эта вкладочка, кликаем. И здесь нужно собирать свои монетки. Вот они, 4,50. Кликнули, собрали. Монеты капнули на вывод. Так. А это перекидывает на депозит. Вот монеты 4,50 я собрала. Сюда кликнула. Далее идем «Инвест». Здесь мы видим, вот мой депозит 30 монет. 4,50 мой доход. VIP 0 по нулям. VIP 1 у меня, как видим. И видим VIP 1 тридцать монет, минимальный депозит, 15% процентов ежедневный доход идет. Далее идет там по нарастающей. Вкладочка там находится реферальная ссылочка. Кликаем ссылочка копируется. И как бы здесь будут отображаться рефералы. Первый уровень, второй, третий. Ну и все. Ну давайте теперь приступим к выводу. Вот здесь тоже как бы мой валет. от мой депозит, мой доход. Вывод 4,50. Значит кошелек у меня прописан. Значит сюда сумму ставлю. Минимальный вывод отсюда. Минимум. Вот он. 1,3 x у меня на балансе 450 адрес кошелька. Так, кликаю вывод. И вот такая штука у вас появится. Нужно ввести пин-код шестизначный. Поставлю на паузу. Ввиду так это не получится. Всё, я ввела пин-код. И что? Ушли мои монеты. Я туда Дороги не поняла. 4.50. .5 4.5. Наверное ушли, потому что я ввела адрес. Я ввела Сейчас посмотрим, друзья. Я собираюсь, рассчитываю здесь подзаработать. На этом проекте. Нет, монеты пока не поступили. 4,50. Так, адрес 4,50. Сейчас попробую еще раз пин-код ввести. Да, вот теперь у меня монетки вывелись. Меня перебросило... Но вот в аккаунт. Так. Давайте смотреть. Да, вот они. 4,50. Вот мои монетки прибыли. Платить инстантом Ничего сложного. Опять же таки не забываем о том, что интернет и все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Вот. Это уже Работать здесь или не работать, как бы дело хозяйское. Я лишь показываю вам, где я работаю, где я зарабатываю, но ну, а вы же думайте сами. В принципе и все. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!